Всем привет! Меня зовут Настя. Я студентка из Харькова. Сняла посуточную квартиру на Каразина 4 рядом с метро Университет. При входе в квартиру сразу кухня. Большое зеркало. Здесь комната. О сайте узнала из интернета просто в поисковике Google. Вот Тоже огромная зеркала в спальне. Ванна. Большой джакузи. Обратилась именно на сайт eletki.com, потому что у них очень много хороших отзывов. Квартира находится на сокольном этаже. Сделана в таком стиле подводной лодки. Кстати, на визитке было написано «Батиска». Так называется квартира. Хромная плазма. В квартире все понравилось, все устроило. В принципе, минус только то, что нет окон. Ну, для кого минус, для кого плюс. Всем спасибо.